Будет здоровым? Мэт, берегись! О, господи! Джесс, Джесс, боже мой! Мэт, боже мой! Телефон, где телефон? Звони скорую, звони скорую! Будешь потом это монтировать? Конечно.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 Ты собираешься снимать все выходные? Я просто снимаю на память. Мои сиськи? О, да. Форма сестры меня возбуждает. Почти ты не возьмешь эту штуку в спальню. Да ладно тебе? Где твой брат? Ты сказала ему ждать здесь? Да, сказала. Твой брат пестолочет. Что? Это Трей и его новая девушка? Что ты делаешь? Да, сюда. Привет. Привет. Э, привет. Привет, я Джесс. Джулия. Это мой муж, Мэтт. Привет. Привет, как дела? Приятно. О -о -о. Здорово, Трей! <свят> Здорово, Мэтт. Привет. привет. Очень приятно. приятно. Давно не виделись. Эй, дай ко Перестань. мне. Перестань. Мэтт, а сколько часов нам туда ехать? Да, Грейсфилда где-то пять часов. Ого, пять часов. Пять часов? Я думал, он ближе. Знаете что? Нет, это не так далеко. Разбуди, когда приедем, Тран. Почему ты его так называешь? А ты не знаешь. Он его так называет, потому что Мэтт монтирует видеоигры. А, ну все да, понятно. На самом деле не поэтому. Давай покажи, Трон. Трей, он же за рулем. А, давай, Мэтт, Или ты ничего не нет. видишь без нет, своего. Не доживу. Давай, давай, давай, Мэтт. Я тебе говорю. Давай. Я нет. хочу посмотреть. Хотите это увидеть? О чем Правда вообще это? Покажи. А, давай, хорошо. Давай, Мэтт. Мэтт, я покажу. Да, Смотри внимательно. Трей, это все ты виноват. Что там? Я все снимаю. Уже страшно. О, а, <плот> СМЕХ Боже мой! Она уронила багаж! Что? Что? Что? В Что? Она уронила мой глаз? Иди, В каком смысле глаз? Ух ты!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 Мы скоро приедем, ясно? Расслабься, Мэт. А вообще чей это домик? Моего босса. Спроси его, почему он купил дом так далеко. Да, потому что он зверолог. <свёзд> Серьезно? Кто, Кто? Он охотник, он ловит животных. Что? Нет, нет, нет, нет. <свёзд> Скажи ему настоящую причину, зачем твой босс купил здесь дом. Это классная история. Да, зачем? Зачем? Да. Мой босс пытался поймать снежного человека. Серьезно? Что он сказал? Да. Снежного человека? Мой босс наверняка спятил. Это чушь. Вот это что это такое. Это клево, это прикольно. Я, я знаю, но ты привет. не представляешь, я как много людей ответить. это, Как и он сам. Просьба. Вот он и пытается я поймать его. Фейл. Да, я тоже. Твой босс, Мэтт, просто псих. Кажется, мы приехали. Не за дом, может быть, с такими о, воротами Смотрите, что? Ой. Я думал, здесь будет хибара с одной комнатой и удобствами Ой. на улице если это правда, я сплю в машине А да, я тоже Да брось я спереди. Брось, Лиз Вряд ли Проход запрещен? Класс Это точно здесь? Я надеюсь Потому что иначе мы точно заблудились А это обнадеживает? Он сказал, что мы заблудились Да, возможно Мэтт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 Потому что верит в эту чушь. Еще как понимаешь. Нежный человек, офигеть. Да ладно? Да, он даже сказал мне, что однажды слышал Ага, может он и Да, твой босс явно выжил из ума. О, да он еще и параноик. В общем, нам с Джулией самую большую комнату. Это сто Вы будете спать на кушетке. Да ни за что, ты серьезно? Ну уж нет. Нет, я не буду спать на кушетке. Ещё как серьёзно? Спать на кушетке. Э, народ, зацените! о о о о ты все равно Мэтт, спишь на кушетке, Трей. Отверь, Мэт, хорошо? Мэтт, хорошо? И не, не надо так со мной. Трей, ты стопудово спишь на Нет, я зайду туда раньше нет. вас. Не сомневайтесь. Ух ты, а зачем ты запираешь двери? Чтобы дать фору моей жене. Что? Готово. Нет, чувак, это не сейчас. Я не Беги, беги. Давай, скорее, скорее. Это не круто, Мэтт. постой. Да нет, запусти меня. Пусти. Я иду. Давай, давай. давай. Ух ты! Нифига <Слыш> себе! <SCH>? Вы только взгляните! Это невероятно! Где ты? Я как-то заблудился! Джесс, ты где? Ты? Здесь я, я, Джесс, ты где? <с ia��> я здесь! Где здесь? Как? Ну вы что, что издеваетесь? Две разных лом, кровати? Нет, так не пойдет. Вы еще слишком маленькие, чтобы спать вместе. Да, да, очень смешно, Мэтт. Тебе нужно стать кольцом. Жиз. Просто потрясающе. Мне так нравится. Надеюсь, это наша комната. Эй, трен, Как тебе кушетка? Да иди, О! О, черт! иди Слушай, перестань иди так делать! Что, Что мне перестать делать? Эй! Эй! Нет! Это нет. Это ты можешь делать все выходные! Да? Нравится? Да. М -м. Я так долго ждал этих выходных.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 это у нас Джея, самый везучий игрок в покер в Грейсфилде. Не а это моя жена с самым сексуальным лицом для покера. <реклама> <реклама> <свес> О, вот же везучий ублюдок, а? <свес> у него хотя бы кушетка есть. Вот так теперь изучают биологию. Отстань от него. <свес> <свес> Джулия, Джулия, иди ко мне. Маличка просто супер. И у меня есть для тебя. Ладно, ладно, я иду. Эй, сейчас придет твоя сестра. Это какая разница? Простите, народ, я не взяла с собой купальник. Не, ничего. Боже, ты такая сексуальная. это видел? Да. Она что, серьезно? Помоги. Нет, нет, залезай. Стой, я, я ничего. Смотри. Что? Вон. Ого, что это? Ты о чём? Вон. Что за... Ух ты. Народ, вы это видите? Да. Что это? Он все больше и больше. Ух ты! Эй, что это? Он летит прямо на нас! Осторожно! <плевый> вы видели? Черт! Вы целые! Был... Ру... Вы, Ру... вы <плевый> все целы! Ух ты! Черт, бери, бери камеру! Да! Встретимся у входа! Нет, нет, нет, нет! Мы скоро вернемся!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 А, поэтому у тебя в глазу красный гонек, да? Эй, ребят, <сих> где вы? Идем. Эй, где вы? Ты издевайся? Вот, черт. Ладно, где надень он? на себя что-нибудь. Я хочу его увидеть. Идем, он пьян, Джо. Ладно, идем, стой, идем. Стой, стой. Куда мы идем? Ты останешься здесь. Ах. Оденься и постарайся не терять носы из вида. Идем, он просто нет, выпендривается нет, перед сдавай. подружкой. Я хочу байти с вами. Это не Он должен быть где-то Да, должен быть свет или что-то типа того. Утром говорили про уничтоженный спутник. Черт, думаешь, это его обломки?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 Что это было? Стоп тебя! Мэт! Мэт, ответь! Послушай! Я тебя уже не вижу! Возвращайся назад! Давай! Вернемся завтра! Подожди! Еще немного! О, Господи! Ч? Я что-то вижу! Тут свет! Где-то в метрах пятнадцати от меня! Спокой.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 Мэтт, где ты? Быстрее, Джо! Ты в это не поверишь! Мэтт, где ты? Я здесь, я здесь, что? Ты! Я заговорил! Я говорил, что мы найдем эту хрень. Что? Что это такое? Смотри, какой здоровый. Что? Ты видишь что-то? Я. Слишком глубоко. Здоровая яма. Реально? Да. Постой, я попробую достать. Что? Ты не знаешь, что там? Перестань. Ты как маленький. Здесь холодно. Я что-то а нащупал. Ты? ты что делаешь? Ты чего испугался? А, не знаю. Ты сказал, что нащупал что-то. Я не напугал. Посвяти мне. Давай, Джо.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 Тяжелый? Хочешь подержать? Нет. Не, не, чего не, ты не, не, не, не, нет, не надо. Я боюсь его трогать. Джой, это же камень, как состывшая лава. Стоп! Я! Вдох. Эй! Ты что здесь делаешь? Мы сказали Мэт... тебе оставаться в доме! Мэтт, ты должен дать мне его потрогать! Сейчас, что это с тобой? У тебя что, амнезия? Чувак, меня остачертило торчат одному в темноте! Я себе все яйца отморозил! И как мы теперь вернемся в дом? Расслабься, ладно? Дом прямо там, чего Да! Прямо где? Он был там плюс минус. Ага, да, точно. дом переместился. Придур. О чем ты только думал, Трей? Не как переместился, там? просто идем посмотрим. Я уверен, там. что он в той стороне. Да, там. молись, чтобы ты был прав. да Лис! мы близкие, я это чувствую. А чёрт, я бронил там свой телефон. Извини, но мы не вернемся. А чёрт.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 Тихо,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 Идем. Ч -ч -ч -ч. Что? Тедди! О, черт! Тедди! Что это? Черт. Что это? Черт. Что это? Это телефон Трея. Что? Да, я уверен, что это его. Как он оказался здесь? О, господи. Да, да? Я не знаю. Идем дальше. Идем. Джо! Стой, стой, стой, стой, стой. Эй! ты здесь! Джулия! Это девочки! Здесь! Джо, здесь? Давай, давай, Что? Джулия! Ребята, слово девочкам. Давайте сохраняем давайте, спокойствие, давайте а то они теперь! запаникуют. Ладно, как скажешь. Джуль!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 Да, дай мне минуту. Мэтт, все хорошо? Да. Нормально. Выяснил, что это было? Нет. Mm. Джо думает, что это Бигфут. Бигфут? Да. Ох ты.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 Я устал. Я так устал терять тех, кто мне дорог. Малыш, ты иди. Мэтт. Я устал от этого. Ты хочешь мне что-то сказать?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 телефон почему ты снимаешь Хрена. Что здесь происходит? Замолчи! Замолчи! там Ты сказал, поздно. Поздно для чего? Да что с тобой?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 И куда ты идешь? В лес. Ой, Что с ним, черт возьми? Телефон ловит? Нет, не ловит.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 Yeah. <coughs>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 Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, вы слышите? Помощь уже в пути. Если вы слышите, вы слышите? Пожалуйста, пришлите помощь. Сорвался. Звонок сорвался. Здесь здесь просто нет сигнала. Боже мой. Это... Смотри, что я нашла. Места, где видели Вити. Что это такое? Грейсфилд, Квебек. Это наш дом. И пещера, в которую они пошли.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 Трей! Ну где ты? Трей! Слушай, больше не нужно пытаться меня впечатлить, ясно? Отсюда даже не видно дома! Вот ты где! Зачем ты сюда вернулся? Трей, пожалуйста, ответь мне. Трей? Куда ты пропал, черт возьми? Заглюки, идем отсюда. Нет, нет, нет, нет. Мы не можем. Я не знаю.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 Трей! Трей! Трей! Трей! Трей! Трей! Трей! Боже нет! Трей! Трей! Трей! Боже Боже мой! О, черт! О, нет! Трей! здесь нет! представляешь? Мэт, матч, матч! Матч! Матч!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 А, черт. Нельзя здесь оставаться. О, черт, черт. Что? Чёрт? Что? Шары! Их не было секунду назад! Возможно, они приведут нас к дому. Нет! Нет! Послушай, вариантов нет. Я предлагаю идти. А -а. Слушай, уходим, пока эти твари не вернулись. Давай, <реку> скорей! Сам подумай! Нет! Мэтт! У нас нет выбора, Джо! Возможно, я они здесь уже не нас, Мэтт! Я нет. не останусь, я устроюсь! Нет! Нет! Стой, стой, стой! Они наверняка смотрят на нас! Что? В чем дело? Я уронил глаз. Мэт, забудь о нем! Мы не можем терять время. Идем! Он где-то здесь. Он мне нужен, он записывал происходящее. Господь, я так и знал. Вот что это был за красный огонек. Вот он! А, хорошо, да? держи! Все, идем! Мы сделали это! Давай! Лиз! Джо, мы здесь! Господи, а где вы были? Где Трей и Джулин? Мы не смогли их найти. В каком смысле не смогли найти? Они же не могли исчезнуть. Мы всюду смотрели, их нигде нет, забудьте. Боже мой. Мне жар, милая. Боже мой, Джесс, что случилось? Успокойся. Этого Мы сделали быть, все, что. Не могли, может но... быть! Этого просто не может быть! Джес, надо сваливать! Нужно нет, я не оставлю своего брата! Ты с ума сошел! Слушай, дам нельзя здесь оставаться, ты я это понимаешь. Его, ты нельзя. Понял? Он может вернуться! Мы надо уходить. Я знаю, он вопрос. не бросит брать. Возьми камеру, свет пригодится. Спасибо. По-моему, заправка километрах в сорока отсюда, но я точно не Берегите знаю, где Ладно, мы постараемся побыстрее. Да, чем раньше, тем лучше. Да. Берегите себя. Я уверена, ребята в порядке. О, это не Да уж. не заводится. Нет. Ты издеваешься? Нет.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 Он пытался схватить тебя. Черт побери. Он хотел схватить не меня. Мэтт! Мэтт, открой дверь! Мэтт, прошу, что ты там делаешь? Мэтт, почему ты заперся? Я волнуюсь, пожалуйста, открой дверь! О!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 Что ты делаешь? Боже мой! Нужно спешить. Мэт, какого черта ты делаешь? В чем дело, Мэт? Они здесь. За их поддержку и любовь. Этот фильм посвящается светлой памяти Виктора Федорова. Фильм дублирован Объединением Мастер на производственной технической базе Киноконцерна Мосфильм по заказу кинокомпании МВК в 2017 году.